Больных живьё О, боги им такого Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Пойди прочь! Не подходи!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 Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал.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 Старые вещи валяются просто так. Он сошел с ума или? Ха. Интересно.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 Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири, потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка это бароны, какая-то ведьма. Зараза. Вот ты а моему Люкушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера моя... Ты что такой, сколь? Шевелись! Я у тебя. Я вздохну. Стой! Барон у себя... Смотря кто спрашивает Ведьмак, хочу с ним поговорить А я хочу оттрахать Прекрасную королевну Царро Я же его знаю Ты и в корчме На распутье сидел Я-то думал, ты по-хорошему Пойдешь своей дорогой Вот и пришел сюда У меня дело к барону И что за дело? Важно. Только для его ушей Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота. Сержант! Ордаль! Ведьмак в ворону! Только тихо. Понял? Понял. Ты в тимерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше тимерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Тимерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? ну да, да команда по крайней мере я бы так сделал вот силы на кайфу прибереги вот в зиме были баллы а. танцевал я там пару раз с моей анныю как мы там кружились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 Я... Yeah. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел.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 этого еще не хватало. Надо уходить.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 Выходить. Ну ты храбрая, даже мой тядька так не умеет А мой, мой умеет гораздо больше Пойдем глянь что там лежит Подожди тут, не подходи Но Никаких но, останься здесь, я кое-что гляну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 Всё, можешь выходить. Как ты их порубила? Вот волчика король обозвится. И часто родители детей на сладкую хм. тропинку посылают. Брюхов все разу. Отлично, все есть. Когти очень мощные. Осталось Волки найти место, где можно развести огонь и спокойно. сло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет.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 предлагаю уговор найди моих близких а я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь я тебе помогу я найду твою семью но потом ты расскажешь мне все что знаешь вот тебе мое слово стража у этого человека здесь иммунитет то есть пускай его никто не трогает. Чего пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуни, а по землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали! Я утром просыпаюсь, а их нет. Этого все еще мало.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 Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей, как-то увидела на стене оленей рога и знаешь, что спросила? Понятия нет. Папочка говорит, а у вы этого оленя смотрите, попа уже, за стеной. Вы, кто, кто, вчера всю ночь <рекlly> <рекlly> Понял? <рекlly> <рекlly> Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Отсука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивайте бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они Деревянный оставили. Беремный подсвечник, ножка сломана. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Ммм.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 Так, интересно. Похоже, это деревяшка-ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм, похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Глубокие выщербленные. Должно быть, Билли чем-то тяжелым. Словный подсвечник, пятна от вина, кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента, хорошие выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Ну как, это... уже осмотрелся? В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не. не знаю я ничего об этом. В ту ночь я. Я пьян был и ничего не помню и. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия, ты сдурел что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту Трис Миригольд, и сказала, что хочет куклу, ну как эта чародейка. У меня денег то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все с ничего. Если у тебя с нильфгаарцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Узнаешь этот медальон? Хм. Да, они а это носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее?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 Он говорят в молодости порешил собственного отца сатиры, вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит и сказу ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Ну меня. Даже у меня, меня чесотка. Да. Поехали в деревню за Данью, а этот крах. и кровавый ворон. Зачем ты шел? Может, делает За какие грехи наказали меня такой. Будет... Глаза у тебя как у кота. А мыши тоже ловят. Да. Не бесит. Таташ, поблизи. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верно милосердной разорили. Чтобы им пусто было. Починить надо на часовенку, иначе верно обидеться. Коровы падут, у ребятишек-бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Паршай-бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу.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 А тут везде близко. Поки тебя направят. Что от голода. Но Ой, ну и боду. Как накатит, так злой убежит. Эй, мастер! Ты гляди, приблуза как-то. Тебе чего? Хочу с выражаем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать Может как-нибудь договоримся? Мы ни с кем, сука, договариваться не собираемся. Мы вместе хотим. Убирайтесь отсюда. А, -а, -а. а я-то думал, что сегодня будет день без трупа. Слыхал я, что чародеи хорошо платят за органы редких существ. Интересно, сколько дадутся его глаза. С седой. No! Oh. за человек насолил приятеля Медика.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 дал меня кости мне так предсказали придут те что смердят насилием и смертью но волк их прогонит белый волк и пришел ворожба не врет узнаешь вещицу Сделанная из елового дерева пахнет можжевельником она должна была кого-то оберегать Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом Можевеловым окурена для Анны на охрану. Отчего он ее должен защищать? О -о -о! Злые силы оно окружили, во владение взять хотели! Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия, а точнее. Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет. Нет. Нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет. Духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать Искать? Искать угу. Лучше княжны Княжны никто Никто не ищет Что еще за княжна? Княжна! Коза! Убежала! Перепугалась, наверное Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет! Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна! Княжна! Куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик, колокольчик любит! Позвонишь ей, она и придет на минуточку. Только береги земляники и дикой малиной. Да я их близко не подпускаю. Это коварные чудища.